Последней школе рассвет. Спустя какое-то количество лес, мы еще только не находим ответ. И что за сила такая держит ты не отпускает? Последней школе рассвет. А подумать сколько раз проверенный на практике знания жизнь дает Ничего не вернуть никак Первое признание в любви, пусть умелое, но в стихах Спустя какое-то количество лет Мы ищем, только не находим ответ И что за сила такая, держит ты не отпускает В школьный школе рассвет. Спустя какое-то количество лет Ищу, только не находим ответ и что за сила такая держит ты не отпускает последний школьный раз скоро позабудут теоремы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 Мы ищем, только не находим ответ И что за сила такая Держит ты, не отпускает последний школьный раз веет. Спустя какое количество лет Мы ищем, только не находим ответ И что за сила такая Держит ты Поли.